Всем добрый вечер. Сегодня у нас 23 декабря, 7 дней до следующего Нового года. Время у нас сегодня 21.06. Меня зовут Алексей Корешков, я являюсь активным партнером компании Века. Сегодня мы поговорим о бинарном проекте WebToken Profit. Да, звук есть. Смотрите. Что из себя представляет бинарный проект? Получается здесь как пассивно можно зарабатывать, так и активно. Получается, если у вас нету на сегодняшний день команды, вы только начали разбираться, вы создаете депозит и согласно маркетинга получаете выплату. Если вы строите активно, значит вы еще получаете с работы команды. Что касается пассивного дохода, у нас получается есть 4 тарифных плана, стандарт, премиум, люкс и максимум. Чем они отличаются? Они отличаются процентной ставкой от 0,8 до 1%, сроком работы от 220 до 310 выплат. И созданным депозитом получается от 100 долларов и до 1 миллиона долларов можно создать депозит. Соответственно, в зависимости от того, какой у вас будет депозит, такой у вас будет тарифный план. Непосредственно тарифный план зависит от вашего депозита. От 100 до 5000 долларов получается стандарт, от 5000 до 20 премиум, от 2001 до 40 люкс и 40, от 40 тысяч одного долларов до миллиона долларов максимум и вы будете получать 1%. В принципе как бы это очень хороший процент напомню только такую, такой момент в компанию никто не вносит деньги и компания никому деньги не платит получается все депозиты создаются в райда их можно купить на бирже coin и выплата идет также в райда это некого рода по анти программа вы можете либо райда накапливать, делать реинвесты, увеличивая свой депозит. Например, вы сделали 1000 долларов депозит. Когда он достиг у вас за счет реинвестов, либо дополнительного привлечения райда. 5001 доллар, вы уже в следующем тарифном плане. Либо можете частично там продавать, заводить в другие инструменты. Как бы возможностей очень много. Давайте дальше. Условия открытия и работы депозитов по выбранному тарифному плану инвестиции как я сказал создаются в райда выплата идет тоже в райда реинвест возможен на сумму не менее 10 процентов от депозита но надо такой момент учитывать получается у кого уже есть депозиты там во вкладке депозиты написано есть тело депозит тело депозита и есть депозит сделанный Получается, в, выплату, в ежедневную выплаты по будним дням идут, включено часть тела и проценты. Соответственно, получается, с, каждым, с каждой выплатой на какую-то часть, это математически можно высчитать, ваш депозит, тело само становится меньше, выплата идет также, но тело становится меньше. Объясню такой пример, чтобы было сразу понимание. Например, вы сделали депозит на 1000 долларов. Вы половина срока 110 выплат не делали реинвест, ваше тело выработалось наполовину, осталось тело 500 долларов. Но минимальный реинвест вы можете сделать 100 долларов. Если вы сделаете 100 долларов, то новый ваш депозит будет уже не 1100 долларов, а 600 долларов. Вот этот момент надо учитывать. Поэтому как бы надо постоянно поддерживать свой депозит, чтобы он, так сказать, в тонусе был, чтобы не получалось такого момента, что у вас выплата после реинвеста меньше стала. Также получается здесь еще важный момент. Если у вас, например, депозит в 5001 доллар, что второй тарифный план, и вы после реинвеста получите депозит менее 5001 доллара или даже ровно 5000, то получается у вас перейдет со второго тарифного плана в предыдущий. Стандарт, и вы будете получать не 0,9, а 0,8%. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. За автоматический переход я уже э, сказал. И для партнеров, которые были в предыдущем бинаре, если у вас был какой-то ранг, вам достаточно сделать депозит соответствующие рангу, э, написать в техподдержку, вам восстановят ранг э, в данном бинаре. Бинарный бонус от партнеров. Бинарный бонус от партнеров ⁇ это вообще мощнейший бонус. Его, кто уже ощутил на вкус, очень любят и стараются заработать, можно больше. Что из себя представляет бинарный бонус? Предположим, есть левая команда и правая команда. Кто называет команда, кто называет ноги? В кабинете прописана спонсорская ветка и личная ветка. Получается, спонсор, вот в спонсорской ветке у вас, например, партнер сделал депозит на 1000 долларов, в личной ветке у вас сделал партнер на 500 долларов депозит. При условии, что у вас купленная лицензия, у вас здесь объем в спонсорской 1000 долларов накопится, и в личной ветке 50 долларов накопится. И после 12 ночи вы получите бинарный бонус 10% с меньшей ветки. То есть от 500 долларов вы получите 50 долларов, соответственно в личной ветке у вас объем останется суточный 0, в спонсорской 500 долларов. Дальше, когда депозит у вас делают это в личной ветке вы опять в зависимости от того, какой депозит сделали, получите 10 процентов от меньшего объема, от меньшей ветки. Что для этого необходимо? Получается лицензию иметь и депозит, чтобы получать бинарный бонус получается лицензии есть четырех видов за 50, за 300, за 1000 и за 3000 долларов. Чем они отличаются? Получается, во-первых, X-фактором, то есть получается если у вас депозит в 1000 долларов и вы просто на пассиве, он у вас будет работать и он X-фактора у вас вообще не будет. Потому что даже по самому максимальному тарифному плану вы получается не выйдете за пределы, да. Получается тысячу долларов если вы активно строите команду то более трех долларов вы не получите если вы не будете следить за x-фактором не будете увеличивать свой депозит именно депозит то получается когда вы заработаете 3000 долларов ваши депозиты закроются и получается вам надо будет создавать новый депозит чтобы у вас опять появился x-фактор поэтому следите за x-фактором этого вкладки кабинет прям есть данный показатель и старайтесь постоянно его увеличивать увеличивается он еще раз говорю реинвестами либо более высокой лицензии получается 3 3 с половиной 4 4 с половиной это коэффициент x-фактора еще одно отличие что получается в лицензиях от 300 долларов начинается реферальная программа то есть реферальный бонус при покупке лицензии за 300 долларов вы получаете 5 с первой линии ваших партнеров от создания депозитов при на лицензии 1000 долларов вы получаете 5 с первой линии 3 со второй линии и на лицензии в 3000 долларов вы получаете с первой линии 5 процентов со второй линии 3 процента с третьей линии 1% все лицензии работают 200 дней. В кабинете получается указана прям дата когда у вас заканчивается лицензия и даже время указано не надо ждать что вот прям вот-вот и закончилась в тот день когда у вас закончилась вы уже видите знаете что она закончится купите лицензию и все спокойно получается если вы покупаете равноценную либо большую лицензию вы можете купить ее досрочно ну раньше времени если вы э, равноценно покупаете, ой, меньшую, то надо дождаться, чтобы закончилось. Но от себя могу сказать то, что э, если вы уже одна лицензия у вас отработала, то ни в коем случае не надо брать меньшую лицензию, потому что все ваши партнеры за то время, пока у вас работала лицензия, они увеличивали свой депозит. И, соответственно, получается, э, каждый реинвест их не будет все больше и больше. И чем меньше вы возьмете лицензию, тем, как говорится, меньше вы будете получать и реферальное вознаграждение, если это от второй лицензии выше. И бинарный бонус получается X-фактор, вам тоже свое ограничение будет давать. И также хочу напомнить, что все райды, на которые куплены лицензии, они сжигаются компанией, то есть они с рынка убираются вообще давайте дальше дальше линейный бонус я уже сказал все начисления у нас дохода идут в райда дальше смотрите у нас есть такой уникальный инструмент очень интересный очень выгодный но внимательно надо его разобрать потому что многие недопонимают как он работает у каждого партнера в кабинете есть возможность добывать райда посредством стейкинга. Что это означает? Э -э условия, чтобы вы поставить могли райда в стейкинг, у вас должен быть действующий депозит э -э в бинаре. И получается в стейкинг вы в долларовом эквиваленте можете поставить в 5 раз больше, чем у вас депозит. То есть если у вас депозит на 1000 долларов, вы можете в стейкинг поставить райда на 5000 долларов. Какой процент вы получаете с первого дня и по четвертый месяц включительно? Вы получаете 0,3 процента каждый день. Начиная с пятого месяца и по восьмой включительно, вам начисляется 0,4 процента в день. И с девятого месяца и до тех пор, пока у вас работает стейкинг, вы будете получать 0,5 процентов в день. Но данный стейкинг вы отменять не должны. То есть процент платится больше за, за счет того, что вы, э, так сказать, за, временно заморозили свои средства и вы ими не пользуетесь. За это вам компания дает вознаграждение в виде процентов от стейкинга. Если вы стейкинг снимаете и по новой ложите, значит 0,3% начинается сначала. Открыть депозит по стейкингу можно раз в неделю. За лимит, я уже сказал, минимальная сумма стейкинга 1 райда минимальный депозит 100 долларов я тоже говорил также у нас есть бинарный стейкинг бонус слайд немножко старый он сейчас оставляет 10 процентов от меньшей ветки и именно не от того количества которое стоит в стейкинге или поставили а от начислений партнеров так также компания дарит подарки за достижение рангов. Мы не будем прям каждый разбирать. Скажу одно. Чем выше ваш ранг, тем больше у вас ограничения по бинарному бонусу. И чем выше ранг, тем более крутой подарок. Начиная от значков и заканчивая виллой стоимостью полмиллиона долларов. Так. Давайте... Так, чат заблокирован. Лен, разблокируй, пожалуйста, чат. Я думаю, что у нас не пишут вопросы, а у нас чат заблокирован. Мы же чат не хотели заблокировать, что-то я не посмотрел на этот момент. Давайте теперь, у кого есть какие вопросы, кто с какой ситуацией сталкивался, непонятный, Что у кого происходило, чтобы мы могли разобрать, и чтобы другие партнеры с этой ситуацией не столкнулись. смотрите пока вопросы еще не написали была такая ситуация что некоторые партнеры некоторые партнеры они получаются заместо того чтобы увеличивать депозит они начинали покупать и новые лицензии и соответственно получается это абсолютно не увеличивает x-фактор и получается вот, были партнеры у которых закрылся промо депозит то есть они могли получать э, еще порядка 200 дней по одному проценту от этого депозита. И за своей невнимательности они просто, получается, короче, досрочно отработали. Вот так правильно сказать. Так, вопрос. Вложил по 5 долларов, продавать по 2 смех. MLM проекты это ужас. Э, как бы по 5 долларов я не помню, чтобы райда был в бинар но ну, вполне возможно бинар работает уже девятый э, месяц вообще как бы э, это рынок никто никого не заставляет вообще как бы грамотные люди если покупали по 5 долларов райда они не будут продавать за два здесь каждый уже сам выбирает для себя надо понимать что цену на райда э, диктуем мы партнеры сообщества Потому что если мы не будем продавать дешевле 5 долларов, значит он будет 5 долларов стоить. Если мы будем продавать по 2 доллара, ну естественно, как бы всегда найдется тот, кто хочет купить дешевле. Не то, что найдется. Мы все, в принципе, хотим купить дешевле продать дороже. Это нормально. Это рыночное отношение. Здесь все зависит только от каждого. Хотите курс 5, отмените все ордера ниже 5 долларов, поставьте 5 и будет курс 5. Но как бы и так у нас райда растет, это естественный спрос. Хочу также сказать, что райда очень мало на рынке, потому что сколько-то его сожглось. Также в акселераторе за лицензию он сжигается. И сжегся, сожгли какое-то количество. И получается, помимо этого, еще у нас есть гильдина райда, где так скажем, временно замораживаются райда, что их нельзя взять и вывести. И депозиты, которые мы создаем в бинаре, получается, оно тоже как идет временная заморозка. То, что нельзя в любой момент взять и забрать этот депозит. Поэтому как бы райда на самом деле очень мало. Чтобы райда быстрее вырос. Что надо делать? Надо рассказывать людям о нашем проекте, о нашей компании. Зайдет одна небольшая команда, и райда уже будет 5 долларов стоить. Так, если партнер достиг ранга, как можно заказать значок? Смотрите, что касается значков. Получается, сейчас пока собирайте данные, вот лидеры команд, собирайте данные, пока отправки нету. Из-за того, что вот такая ситуация в стране с пандемией в России, пока отправки нету. Она позже будет, пока просто собирайте данные. Так. так партнеров нет райда в матрице ячейки купил ничего страшного если партнеров нету есть таблица расчета сложного процента наращивайте свой депозит для чего вообще нам нужны райда все уже наверное, прекрасно знают что 21 февраля планируется запуск нашего обновленного блокчейн искандер хасанов основатель нашего сообщества он сказал то что на новом блокчейн век без райда добывать будет нельзя райда где можно взять либо пойти на биржу купить неизвестно сколько он тогда будет уже стоить, когда он всем понадобится но на моей памяти я помню, когда райда вообще только запустился, когда его вообще практически не было на рынке, его цена доходила до 21 доллара. И как бы я не исключаю такую возможность, что райда может к такой цене вернуться. Потому что как бы всем будет интереснее не то, чтобы просто чтобы у него век было еще добывать. И соответственно, кто сейчас создает депозиты в бинаре, это уникальная возможность. Потому что на бирже можно купить райда по 2 доллара, а курс конвертации в кабинете 6 долларов. Это не означает, что вы на 1000 долларов купили райда и у вас в кабинете стало 3000 долларов. Показывать цифры в кабинете будет 3000 долларов, но по факту это у вас 1000 долларов. Но смотрите какая выгода. Вложив 2000 долларов живых денег, вы получаете депозит в 6000 долларов тысяч долларов получается это у нас уже второй тарифный план вы получаете 09 процент каждый будний день и депозит работает 250 дней соответственно если один к одному пошел курс то на 2000 вы бы ну только получали 0 восемь процентов в день поэтому пользуйтесь вот этим вот этим моментом создавайте более высокие депозиты лично мое мнение что когда запустится блокчейн райда очень сильно поднимется в цене потому что его мало и всем оно будет надо райда так странно что вопросов не нет. так когда будет перевод от цель в бинар искандер еще в сентябре говорил что вот-вот а, роман смотрите а, как говорится ждем официальной информации не все так просто вот Скажу, вот многие вот в чате тоже пишут, что когда АЦЦ, когда АЦЦ, вспомните, что было, когда в предыдущий раз Искандер по своей доб доброте душевной дал завести АЦЦ, причем безлимитно, в бинар. Что мы увидели? С 12 долларов, даже с 14, мы увидели век 11, 12, 14 центов. Искандер и администрация компании этого не допустят в этот раз. Поэтому прежде чем сделать вот Ассоция в бинар, надо все просчитать, надо математику просчитать, надо сделать технические вот эти вот прикрутки. Это же не так все просто, поэтому наберитесь терпения, ждем официальных новостей. Хотел узнать про стейкинг в бинаре, как проходит период на 0,4-0,5, сейчас по 0,3 идут начисления, пройдет 120 дней. Тима, смотрите, получается Вот сейчас у вас вы создали Стейкинг, он каждый день вам начисляется Автоматом на баланс 0,3% От вашей суммы Как только будет первый день Пятого месяца, у вас будет уже Начисляться в день автоматически 0,4% Как это определить? Получается, кто ставил Стейкинг, обратил внимание, что там как вот Таймер идет, но там Три полоски таймера 0,3%, 0,4% и 0,5% Когда э, перейдет ваш стейкинг на 0,4 у вас не первая полоска будет э, яркая а вторая когда перейдет на 0,5 будет уже третья э, полоска активная так дальше веки купил теперь переживаем что суд был один к одному э, владимир смотрите я вообще не переживаю мне вообще вот не важно э, один к одному суд будет, не один к одному э, учитесь слушать подсказки искандера вот э, много вот все гадают Не надо гадать Надо просто научиться слышать и слушать Что говорят Искандер что сказал э, Покупайте веки холдите. Создавайте депозиты в Векавто Создавайте депозиты в Бинаре Покупайте ячейки в Голден Ратио Все В чем проблема Зачем гадать э, Кто уже не первый день в сообществе Те знают что Искандер всегда дает подсказки Он всегда говорит что делать и, как бы, если изначально даже вы не понимаете, зачем это все, просто сделайте. Кто уже разобрался в сообществе и не первый день здесь и осознанно находится, просто делайте. Я всегда вспоминаю ситуацию, когда только появилась райда. Мы вообще не понимали, зачем нам это райда. Но за счет создания депозитов за веки в ProfitBot с выплатой райда у нас была возможность АЦЦ в Векавто переводить. Мы для этого создавали, но прошло какое-то время, мы поняли, для чего нам нужно райда. Когда запускались матрицы на райда, мы не покупали на бирже райда, у нас оно уже было. Когда возможность была депози стала депозиты создавать в райда, они у нас тоже уже были. Поэтому как бы все, что Искандер говорит, надо просто брать и делать. Даже если мы не понимаем. И Искандер, он смотрит глобально все. Смотрите, многие живут вот сегодняшним днем, вот сегодняшние новости, там что происходит. Кто разобрался и привык наперед просчитывать, те живут в завтрашнем дне. А Эскандер, он живет в послезавтрашнем дне. Вот я такую заметил вещь, получается, о чем сейчас говорят на уровне правительства, получается, другие там политики, бизнесмены говорят искандер об этом говорил три года назад они только сейчас начинают говорить вот и задумайтесь в каком сообществе мы находимся и что нас ожидает сейчас началась очень такая мощная тенденция токенизировать компании свои но для токенизации нужен хороший блокчейн у нас он будет и он подходит вот я на днях разговаривал с женщиной она интересовалась как раз, когда запустится наш блокчейн, потому что для токенизации компании то, что есть сейчас на рынке, им не подходит по тем или иным параметрам. Поэтому наращивайте, пока есть возможность, наращивайте активы ВЕК и РАЙДу. Давайте смелее, не стесняйтесь, задавайте вопросы. На эфирах сперва не задают вопросы, после эфира в личке сразу куча вопросов появляется. Смелее пишите. Чем больше вопросов задали, тем понятнее все становится. Здесь 7, 10, 7 человек, неужели ни у кого вопросов нету? Может не по бинару какие-то вопросы есть по компании, может у кого-то какое-то непонимание есть, что мы делаем, для чего мы делаем когда закроют проекты после выхода блокчейн максим смотрите проекты Искандер нам что сказал golden ратио и Ratio будет работать всегда бинар как минимум 2 три года еще будет работать что у нас еще есть век авто у нас квота есть дальше пока новостей от компании не было поэтому работаем вот кстати смотрите еще поделюсь вот с вами э, такой мыслью своей вот многие сидят и ждут в золотом сечении когда за них откупят они там ну, особо не торопятся а теперь вот смотрите <coughs> когда запустится блокчейн обновленный э, учитывая предыдущий опыт когда был своп э, с токена на монету получается была заморозка и соответственно получается когда была заморозка что Спрос был на век но его нету он в ограниченном количестве заморозка я так полагаю вот как было в старом бинаре в процентном соотношении можно будет брать и теперь смотрите такой момент получается люди которые интересуются нашими технологиями нашим блокчейн они захотят купить век но его будет мало они будут покупать и все больше и больше людей будут узнавать о нашем сообществе потому что получается на нашем блокчейне будут создавать токены, и когда они будут листить на биржу, они прям будут пиарить наш блокчейн. То, что на блокчейне века сделано, на блокчейне века сделана монета. И будет получать больше и больше популярность. Но век можно будет либо купить на бирже по той цене, которую он будет диктовать, либо можно будет его заработать через Golden Radio. И вот теперь просто представьте, если все люди, которые начнут узнавать о нашей компании.. Что им выгоднее? Просто купить век или купить, вложить в Golden Ratio, понемножку вкладывать и приумножать его. И это очень важный момент. Вот кто сейчас покупает ячейки в Golden Ratio, они в следующем году это все увидят и скажут, как хорошо, что я покупал. Тем более, Эскандер всегда говорит, покупайте ячейки, покупайте ячейки. Так, как будем обналичивать найди если за партнеров найди а наверное, про имеет. ну смотрите то что писали тиньков взялся за партнеров пользуйтесь обменниками тиньков взялся за что когда заводят на биржу многие вот говорят как то что вот на бинанс можно хорошо завести напрямую, заводят на бинанс напрямую. Когда им блокируют счет, они еще умудряются банку сказать, то, что да мы на биржу заводили. соответственно отсюда получается блок. Тфу -тфу -тфу, я пользуюсь обменником, и как бы у меня никак криптовалюта не касается. Пользуйтесь обменниками. Потихонечку, потихонечку делайте, создавайте. Не надо бежать там. Я не думаю, что тот там миллионами заводит или миллионами выводят. Общественно то пошло, если вам даже надо несколько миллионов вывести, есть обменники, которые вообще вам наличку домой привозят. Поэтому как бы это вообще не проблема. Было бы что выводить. По Вик авто С какой суммы заходим? По Вик авто получается там минимальный депозит, по-моему, 200 долларов можно создать. Но веки с биржи туда завести нельзя. Веки можно купить только на сайте Вик авто Так, я имел в виду райда. Я имею райда. По райда вот вопрос написали. Что именно, что про райда имели в виду? Блокчейн будет как приложение отдельное по типу биржи. Блокчейн это будет блокчейн. Это вот блокчейн. Э, как объяснить проще? Блокчейн это технология. Вот э, биткоин он на своем блокчейне, эфир на своем блокчейне. И вот у нас тоже блокчейн. Призм на своем блокчейне. Когда Искандер уже нам расскажет О блокчейне, он более подробно расскажет как, это, как будет поддерживаться сеть Но за поддержание сети, как говорил Искандер Тоже будут вознаграждения веки И вот сейчас Все мы, кто Сейчас находимся уже в сообществе У нас будет возможность Первыми получать вознаграждения За поддержание сети Это будет бомба Да, это будет бомба на самом деле Каким образом Добывать будем век нет понимания еще новости не было но была такая новость что без райда век добывать будет невозможно поэтому если у вас есть век но нету райда вам придется райда покупать чтобы добывать еще век так какие у нас есть еще вопросы так сколько денег надо будет фирме чтобы блокчейн прошел будет ли на бинанс векера <coughs> ну вот смотрите сколько денег надо фирме на что денег надо в блокчейн уже так сказать вкладывается очень большие деньги многие вот говорят Binance, Binance. и что Binance? Binance вплоть до того что если у него запрос придет кто смотрел вот последний эфир там два юриста выступали максим Юльичев скидывал в чате биржи на этот эфир. Биржи, которые с верификацией, они сливают данные в налоговую. Что вы все упираетесь в этот Binance? У нас есть биржа своя, CoinGalaxy, которая не требует обязательной верификации. Причем у нас она официально зарегистрирована в таком правовом поле, где не надо этой верификации. И получается, давайте даже рассмотрим такой вариант. Хорошо, сейчас администрация компании залистит на бинанс вы останетесь без века вы посмотрите какими объемами там покупают там ту или иную валюту на сотни миллионов долларов даже если сейчас взять капитализацию век даже по доллару если взять приблизительно что свободного века который вот сейчас можно завести на биржу и продать 5 миллионов век примерно это 5 миллионов долларов, там люди на сотни миллионы покупают. о ком бинансе вы говорите? Если на бинанс завести, то вы останетесь ни с чем. Основная масса. Как сдвинуть и ускорить гильдию райда? Ну это надо уже, э, ну вообще как сдвинуть, любая гильдия как сдвигается? Надо брать и покупать ячейки. Вот так сдвигается любая гильдия. Как бы, если на старте все а, откупали активно, а сейчас откупают э, 500 ячеек в сутки. Поэтому, ну вот, то, что есть. Чтобы двигалась э, гильдия, неважно, на райды или на веках, э, надо откупать ячейки. Некоторые партнеры не знают, что для добывания век нужно райдов в блокчейн, нужно как-то в чатах донести. А, Максим, смотрите, это доносится постоянно, как бы здесь вопрос уже к наставникам, чтобы до своих партнеров донести. Вообще, как бы у меня на в моем канале прям в закрепе, по-моему, эта новость есть с последнего брифинга Искандера. И видео есть, и прям тезис на выписка. Мои партнеры все знают, что им надо и рай, век. Поэтому здесь вопрос уже к наставникам. Какие у нас есть еще вопросы? Смотрите, вот у многих почему-то вопрос такой волнует больше. А когда вырастет курс? А когда там будет листинг на Binance? Зачем вам это все? Вы хотите развивать компанию, перспективу стать финансово-независимой? Или вы хотите просто в моменте, Хапнуть денег и побежать дальше А вы задайте себе вопрос, куда вы побежите На нашей практике Вот я в компании полтора года И за эти полтора года были люди Которые пришли с нами и ушли по хайпам Они прошли по порядка 10-15 компаний В оконцове они вернулись назад века И сказали, мы говорит, там все потеряли Здесь у нас активы как были Так и лежат, они никуда не делись Надо здесь работать Вот и задумайтесь здесь надо на перспективу работать не надо бежать у меня каждый мой партнер знает что надо настроиться на год на два наращивания э, капитала поэтому э, у меня не задают вопросы партнеры что а когда век будет один доллар стоить, э, когда два им это не интересно 100 долларов 200 500 долларов 1000 и выше вот это им интересно Да можно им добывать пока. Лешево стоит и так купить и все дешево. Да, на самом деле, вот э, многие будут вспоминать вот это время, когда можно было по 12-15 по 15 центов купить век и будут говорить, а если бы я знал, а если бы я знал. Всем говорят, покупайте век. Пока дешево. Покупать, держать век на бирже, нет смысла, нужно увеличивать и наращивать в матрице. Да, вариантов несколько. Можно э, на бирже держать, можно в матрице наращивать получается в матрице наращивать и можно ставить в стейкинг в 10.90 и добывать райда так, что я так полагаю вопросов у нас больше нету всем все понятно я надеюсь по крайней мере на это всем тогда хорошего вечера хорошего дня будем заканчивать поставьте все цели чтобы как минимум во второй тарифный план перейти. Кто не понимает, зачем это надо, посмотрите еще раз таблицу. Если надо, пишите таблицу я перешлю, она у меня есть в свободном доступе. Ну, я имею в виду, что искать не надо, она под рукой постоянно. Я перешлю. Это обыкновенная Элевская таблица. Открывайте с компьютера и играете с ней. Я думаю, что до нового года мы еще увидимся, но в тот раз начали уже поздравлять, тоже поздравляю всех с наступающим. Алексей, скинь запись. Запись этого эфира будет на официальных каналах опубликована. Если надо кому-то таблицу расчета сложного процента, пишите в личку. Я практически во всех официальных чатах есть, поэтому найти меня несложно. Все, всем хорошего дня. Спасибо, что уделили время и пришли на эфир.